Здравствуйте! Вас приветствует авторская школа шляпного мастерства меня зовут Анна Андриенко, я дизайнер эксклюзивных головных уборов. Сегодня я хочу пригласить вас на наш новый мастер-класс по созданию этого головного убора. Это классическая женская шляпа Федора с характерной выемкой на верхней части тульи, с двумя симметричными заминами по бокам. Шляпка у нас будет украшена репсовой лентой и, конечно, будет на шелковой подкладке. В мастер-классе мы пошагово и подробно раскрываем все секреты шляпного мастер на мастер-классе мы рассмотрим технику работы с фетром, также подготовку фетра, научимся делать состав для пропитки головного убора, распаривание колпака, покажем как формировать головной убор на деревянной колодке, делать замены и бороздки на изделии, правильно обрабатывать край поля, а также готовить и ставить шелковую подкладку и налобник на готовое изделие.